Началась запись. Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередная порция выпуска комментариев и ответов на ваши комментарии. Поехали сразу к делу. Сегодня у нас 8 января, вот, и за 10 дней уже накопилось много комментариев. Итак, новый ракурс, кстати. балайка всегда звучит позитивно, спасибо. Вот дочь танцует под калинку. Калинка в мажоре только что сыграл. Спасибо всем сразу. Так вот ждут Индиана Джонса. Надеюсь, что уже к, к моменту выхода видео уже готов. Так. Еще раз игра. А, а намираете? А. Ну, так, видите? Передача эмоций. Вы же не для даунов играете. Вот так вот пишут. Представляете. Даже не знаю, что и ответить. Так, вот не может А, ну человек не может попасть на. Но... Откинул. Сборники все есть на сайте, друзья. Заходите, выбирайте. Петь. Э, так, вы не могли бы помочь выучить песню под горою Калина. Давайте посмотрим. Под горою Калина. Ноты. Под горою Калина. Давайте вот. Отлично. Значит, до ми си, ре, до си ля ля ля. Большой палец только на двух нотах, на ля и на соль дес. До ми си, ре, до силя. ля ля Отлично. Дальше фа си ми, ми до ами ми до си ля ля ля. Можно открытые струны или фа фа си си ми, ми до си ля ля ля. Шикарно. Все удобно, как раз как будто для баллочки написаны. А. В ля мажоре шикарно. Мне кстати, эта песня нравится. Может сделать крутое приложение. Heavy metal. TX, поехали обратно, вернуть. Вернусь на комментарии. Так, уберем вот так, чтобы ничем не мешало. Уважаемый Сергей, сделайте, пожалуйста, разбор моннескин Вот, да, сейчас как раз готовлю. И э, ноты сейчас делаю. Поэтому э, не буду специально сейчас играть, чтобы, ну, сюрприз будет. Да? Вот, поэтому готовлю ноты и хочу разбор сделать. Потому что популярная тема, да? Дуляевич, спасибо, существует, спасибо. Вот купила дорожкина вопали береза хорошо отлично так рукавицы вот у меня. топор до рукавицы ну да как как в барыне это я у, у рожкова вот смотрел так уральскую плесовую человек вот разобрать просит на самом деле в интернете сложно найти у меня на сайте есть дорожкин скачивайте вот я, вот я приготовил пожалуйста уральская плесовая значит все здесь видно все написано Uh, у дорожки на вместо нулей написаны просто точки это открытая струна выглядит как точка жирная вот. к изначальной версии, потому что сейчас уже по-разному играю, да, а вот здесь можно э, как раз посмотреть, как она выглядит, скорее всего э, в оригинале, то есть вот это оригинал, и он звучит немножечко непривычно. Вот посмотрите, плохо видно цифры. Как вы думаете, может быть дорожки на обновить в смысле перевыпустить заново, э, чтобы все вот эти написанные нотки были? В красивом виде, как вот у меня, в, в, в моих сборниках. Так что пишите, что вы об этом думаете. Поехали обратно. Так. Вот уральская прессовая, пожалуйста, человеку помог. Вот, красиво звучит. Спасибо, спасибо. <coughs> вот, упражнение, про упражнение пишет, а? да? Кристалл, это это. Приехать в Краснодар из Иркутска. Ну, к сожалению, Наумов-то работает, у него мастерская находится в Подмосковье, в городе Пушкина, В Краснодаре у меня кроме вот этой балалайки нет ничего. Ну, можете посмотреть, конечно. Так, слава министру культуры Фурцевой. Ну да, слава. Где найти такого же учителя по народному строю, друзья мои? Ну, в интернете. Наверняка же есть. Лопата зазвучит так, собаки тоже в гости да, собаки тоже в гости ездили конечно, вот, можете посмотреть в открытом уроке, посмотрите так, супер лекция Доминику Браво вот тут уже переписка на польском было очень интересно целый урок да, необычно своими руками спиннинг, интересная идея ну, по поводу спиннинга это, знаете, разные приемы можно использовать как-то хитро и в итоге видео заснять так что посмотреть бы, было бы очень интересно вот, Доминик. Да, с учеником. Я думаю, что можно еще парочку таких э, видео записать. Так, здравствуйте. Вы можете разобрать песню Михей Джуманд туда? Э, сюда. Ну, давайте найдем, посмотрим, что у нас тут есть она. В нотах. Я такую песню не знаю. Сразу говорю. Поэтому Михей туда. Михей туда. Что там у нас? Си, си, си, фа, си. Угу. Потом идет, значит, си минор. Потом си мажор. там, там, там, там да, и какой-то... Угу. Раз, си. И малонот, к сожалению. Может, есть еще что-то? Нет, это совсем не то то не то ну друзья мои э -э -э, а вот что то есть надо послушать давайте так и присылайте нотки полные может быть что-то получится из этого но ну, если песня не алё, то не буду разбирать -headed -headed -headed anlat. современные песни не всегда хорошего качества скажем так <stare> <volody> Дмитрий Наумов написал, представляете, Новый Лимит, там говорит Москва. Но я сомневаюсь, что Дима бы написал Москва. Так, любые ты неси меня река. Вот, давайте посмотрим, кстати. Ты неси меня. Вот так вот да? Река. Найти в Яндексе. И нотки. Угу. Что у нас тут? Ага. мажор Раз а Ля фа мажор А, си до ля а ля си Там по-моему было Вот как-то так, но здесь почему-то вступление. А, ну это, видимо, в начале, да, сначала. Все на месте. Соль, Да? фамажор Фа и мажор Ля -ми, ми ми до, -до. Ля -ми как будто для балаки написано друзья дачи как ночь Ну что делаем разбор полный а? по моему можно делать excellent but need at least six words z is z is why and brother in the хорошо так из kills so unreal you should be more popular channel in the united States than you are right now ну что ж поделаешь Пишет, что я должен быть более популярный, чем сейчас. Ну, что поделаешь. Как, сколько есть подписчиков, столько и на том спасибо. Говори Москва. Russian lyrics, Белача учили в школе. Да, тут кто-то спросил про вот, в прошлом выпуске комментариев. Даете ретро-альбом. Кстати, по поводу ретро-альбома есть альбомы, да? Пожалуйста. Угу. Ты спаси, да? Вы, наверное, не обратили, но там собаку поменяли. Угу. Говори, рассказывай. Ну, вот яблочко хорошо зашло, да? Что не так со словом "рожа"? Ну, что поделаешь, ну вот так, вот да. Кому-то, видите, не нравится, что я делаю вообще. Ну не смотрите меня. Проблема что ли? Так, сколько подгрешностей обнаружилось? Ну вот хорошо. Пересматриваю просто рот до ушей. Светит месяц. Да, с Димкой экспромтом записали. Спасибо, мозга есть предложение на кабарузовую маленькая лошадка, а я не делал разве маленькая, я маленький, по-моему, я делал уже а это в прошлом как раз выпуске было. Так, салюдос де а Капулька Мехико, привет, салюдос. Так, Сергей, э, отдельно спасибо, еще разбор, требуем разбор, разбор, разбор. Айл В Тайгер требует разбор. Ага. А там разбирать-то особо не. Значит так, простой вариант ми до. И си ре здесь. ми додис, дес, до ми, си ре. и вот так. Да, ми, и, и, до дис, ля ми, до дес ми, ми, ля. Ну, а я играл аккордами соль, соль, Пассоль. ритм там сложнее, то есть удар получается, что мы играем вниз вверх, вниз видите, поэтому э, здесь отдельно придется потренироваться прямо все время рукой играете, просто нужно играть вовремя и зажимать левой рукой, то есть, делать акценты. Люба братцы Люба. А че Люба братцы Люба уже давно есть Люба братцы. Так, Антошку, Антошку. Кстати, давайте Антошку сыграем. Антошка. Ноты. Антошка, Антошка. Так. И до мажор получается. Вот так написано. Си, до, ми, соль, до и тили-тили. А, фа-мажор. Фа-мажор. молодец ну что делаем тоже разбор в общем давайте так комментарии пишите под этим видео какой сделать разбор вот тот комментарий который больше лайков наберет по поводу антошки или больше комментариев по поводу какой сегодняшней песни тот быстрее я сделаю мне нравится кстати идея вот антошка это прям прям огонь идеи так дальше с новым годом да вот уже новогодняя эстафета. Пошла есть только миг. Есть только миг, уже есть разбор. <coughs> Пойду ли я, выйду ли я? Пойду ли я, выйду ли я? Да? Найти в Яндексе. Ноты. Сегодня прям концерт какой-то получается. Так. Низко. Давайте другую тональность посмотрим. Так. А, ну, а нет другая. До мажор. Конце, солнце, до. Так, поехали. Значит так. Соль. Да? Из терция и ми. До ми. и. Удобно все. Фа, су, ми, до. И здесь большой палец на месте. Ре, бу, си, ля, сол, си, до, ми. И опять, до, си, соль, си. И повторное настроение. Так, крестный отец. Угадай мелодию, ну правильно. Сотни логиных историй. Да, из истории там ну похожая есть, да. Тантаритри. Можете сыграть четыре татарина с разбором. Ух ты, интересно, что это за мелодия такая. Не знаю такой. Четыре татарина ноты. Четыре татарина. Хайтарма. Татарский танец. сен Месес. Татарская песня. Блин. Не знаю такой песни. Четыре татарина. Возможно, я знаю. А возможно, просто неправильное название кто-то написал. Возможно. Давайте так. Можешь сделать разбор Люфтваффе. А чего? Вас Вюлен Вертринкин. Вас Вертринкин. Ну, это народная песня, насколько я знаю. Причем здесь листоф. Отлично. Но это я уже тут добавил. Вообще написано так. Ре-ре-си-до-ля-ля-ля-ля-ре-ре-до-си. Ре-ре-си-до-ля-си-сол-ля. И повтор. Ре-ре-си-до-ля-ля-ля-ре-ре-до-си. повтор тоже отличная вещь можно так знаете какой-нибудь тональности в миноре mm. например что такое сделать можно же можно давайте я кстати давно думал про эту песню вот я ее знаю естественно на слух вот можно тоже сделать то что надо Фиксики уже тоже есть. Разбор, кстати. Так, яблочко сделайте. Миг для Андрея. Миг для Андрея. Миг. Серега, так, спасибо. Снова вот привет из Казахстана. Привет в Казахстан. Так, как вы там поживаете-то? Суберсогин, Спасибо. Так, спасибо. Аранжировка есть только. Аранжировка, да. Ну, так вот захотелось мне сделать формочки, так, ого, ну тут много переписка, давайте дальше, можно разбор, опять есть уже разбор, я вот ответил, классная думка с новым годом, вот ну, с новым годом пошло, наконец-то, дошли, да, новогодние эстафеты всем спасибо, кто участвовал, кто смотрел, кто ставил лайки, то вообще нас поддерживает, угу. поздравления, так, так, так, так, новогодняя стафета, это здорово, пожалуйста, разобрать. мэри-крисмас, мэри-крисмас. Угу. Имеется в виду, наверное, вот это. А, да. Эту Мэри Крисмас. Давайте, пока сейчас зима, холода. Одинокие дома. Мэри Крисмус. Ноты. Давайте посмотрим, какие тут предлагаются нам ноты. А я. Если что, от ноты ля разберем. Ля-ре. А есть тут от ля. Соль есть, от Ре есть, от Ре. Отры, отры, отры. Ну давайте так, ориентируемся на эти ноты. Но ну, я сыграю Дальше России и например Уже. Примерно так, да? Можно для Вот, скорее всего, так. Фадиес. Соль. Вот и все, вся песенка. играть ничего. Так, так, так, так, так. Нам нужно дойти до 28 декабря. Почему? Потому что как раз это предыдущие, предыдущий выпуск. Так, так, так, так, так, хорошо. Спасибо. Ага. Сказка. Так, а вот как раз. Пойду ли я, выйду ли я уже сыграл. Это вот сказка о по победе. Так. Спасибо, спасибо. Вот, да, про яблочко. Народный инструмент. Тык-стик-стик-стик. Где мой конь? Все, 10 дней как раз, наверное, уже как раз идет то, что было уже в предыдущем. Спасибо всем за внимание. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, бала-лайки. Увидимся в следующий раз. Пока.